Всем привет! Сегодня приготовлю радужный бисквит. Из данного количества ингредиентов получается 3 коржа диаметром примерно 18-20 сантиметров. Для этого мне понадобится 180 грамм сливочного масла, 4 яйца средних, 195 грамм сахара, 90 миллилитров кефира плюс пол чайной ложки соды и примерно 250-300 грамм муки. В кефир добавляю соду, масло комнатной температуры соединяю с сахаром и взбиваю миксером. Добавляю по одному яйцу и продолжаю взбивать Добавляю половину муки Перемешиваю Вливаю кефир с содой И оставшуюся муку Готового теста получается Минус вес миски 970 грамм Разделила на три части У меня получилось примерно 315 грамм каждая Теперь я окрашиваю гелевыми водорастворимыми красителями. Это у меня топ-декор российский. Выпекать я буду коржи по одному. Здесь у меня диаметр разъемного кольца 20 сантиметров. Распределяю по форме теста. Выпекать я буду примерно при 180 градусах до сухой зубочистки. То есть Время в каждой духовке будет разное. Ну, Где-то минут двадцать. 20. 15-20. Чтобы шапочки сверху вот здесь большой не было, я распределяю тесто ближе к краям. Вот с середины к краям. Тогда в принципе она не поднимается сильно. У меня прошло 11 минут. И в принципе бисквит готов. Даю немножко остыть. Затем достаю из формы. По такому же принципу выпекаю остальные коржи.